Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Да, сегодня у нас очередной совет семей. И, вы знаете, мы подготовили такую тему, которая, я думаю, многим э, откликнется, или уже откликнулась, раз здесь. Благодарим, во-первых, за то, что вы участвуете, за то, что вы проводите советы семей, за то, что вы делитесь тем, что у вас получается, получается достаточно много, я смотрю, мы все собираемся провести встречу, где подвести итоги какие-то, но столько событий, что нужно нужно идти вперед и вперед. Подводить итоги будем тем, что будем жить счастливо. И уйдут все те проблемы, которые сейчас мы имеем. Обратите внимание, мы с вами живем в такое время, когда идет мощнейшее наступление на права человека, на его жизнь и что особенно прискорбно на любовь, на отношения, на семью. То есть по всем фронтам, буквально по всем фронтам, от здоровья, прав человека до семьи и личности все подвергается э, вот такому нападению, буквально нападению, по-другому это слово не назовешь. И э, вот этим, это событие, событие, недавнего, буквально несколько недель назад Всемирная организация здравоохранения выступила с инициативой утвердить законодательно третий пол понимаете, уже много-много лет несколько десятков лет начиная еще с прошлого века со второй половины прошлого века идет целенаправленная программа по как говорится Устранению мужского и женского начала, а введение вот таких других форм отношений и потери вообще вот этого состояния мужского и женского. И это вот вылилось вот в то, что сейчас вот предлагается даже вести такое понятие «третий пол». Согласитесь, жить в это время и оказаться в этих событиях и не быть ответственным нельзя. Мы ответственны за то, что происходит сейчас. Мы ответственны, несмотря на то, что кто-то там принимает законы, кто-то выдвигает инициативы, но мы живем в этом мире. И от нашего с вами состояния, от нашего с вами позиции зависит, что же будет дальше и как это будет развиваться. И у нас не случайно, мы оказались в это время, у нас у каждого есть ресурс, ресурс очень большой, ресурс осознанности, ресурс, ресурс духовность, ресурс... Э Развитие мужских, женских качеств, ресурс создания семьи на любви, построенной на любви, и уважении друг к другу. То есть у нас есть ресурсы, которые мы можем противопоставить всему тому, что идет против человека, против эволюции, и вообще против всех античеловеческих программ. А их очень много. Еще в 30-х годах прошлого века, в 30-х годах, уже началась реализовываться программа по эмансипации женщин. И эта программа финансировалась серьезными такими людьми, это богатейшими семьями мира, это и Морганы, Рокфеллеры, Рок, Ротшильды. Они финансировали эту программу, финансировали фестивали, журналы, фильмы и так далее, и так далее. И это для того, чтобы, как они сами говорят, для того, чтобы развалить семью для того, чтобы семья перестала существовать как ценность, самая большая ценность, а была только для производства людей, детей, как говорится, и все. Но э, эта программа, она действует и сейчас, и вот, как мы видим, есть определенные результаты. Вы посмотрите, что происходит. эмансипация женщин достигла достаточно серьезной э, высоты, и на этой высоте уже мужчина становится не мужчиной, и женщина становится не женщиной. И этого добивается. И в конце концов, перешли, плавно перешли в позицию третьего пола. А что такое третий пол? Давайте посмотрим. Вся программа предыдущих всех лет, начиная с прошлого века, с начала даже прошлого века, ну а со средины это уже активно включилась все Многие институты, общественные и государственные, включились в этот процесс. Шо, шел процесс вот, как раз уничтожения мужско-женских отношений. Вот, у, у, а, устранение вот этих высоких качеств мужчины и женщины. И так постепенно шло нивелирование этих качеств. В конце концов стало существовать даже такое, такое понятие «унисекс». И одежда пошла и прочее. Это тоже все было э, спланировано. Это все за, заметные шаги определенных программ. Четкие шаги определенных программ. И вот сейчас вот даже такой третий пол. Чем характерен, э, характерны последние годы? Тем, что пошло наступление на здоровье. Для того, чтобы уменьшить количество населения на Земле. И вот COVID-19, это была одна из самых таких мощных программ, которые готовили давно, и она не сработала так, как хотелось бы. Но в арсенале, в арсенале этих сил есть еще другие инструменты. Снова подняли на щит ВИЧ, то есть СПИД, тоже искусственно созданная система, которая раскрылась, развилась специально для того, чтобы уменьшить количество населения. Это и другие вирусы, и другие пандемии, прошедшие волнами по э, миру. И даже сейчас ковид вроде не состоялся один, запустили второй. Сейчас еще угрожают э, какой-то напастью. Друзья, волны эти продолжаются. И мы с вами остаемся... Наедине почти, почти наедине, потому что государство особо не поддерживает, а где-то даже потакает этим всем вещам. И мы с вами сами должны быть ответственными за все то, что происходит. И ну, ответственность – это одно, а главное все-таки что-то делать для этого. У нас есть ресурсы. У нас есть ресурсы. Это... Ну вот совет семей, да. Получается. Нет, совет семей это уже. Ну я тоже вот сейчас пока сделаю такую ремарку, вот, за землю, что Анатолий Александрович говорит по поводу эм, эмансипации, да, как вот эта программа эмансипации э, в Европе, на Западе, она по-своему развернулась. Это действительно там вот независимость женщины. Э, вот в Австралии, кстати, такой пример, до чего эмансипация довела. Э, в Австралии мы летели, когда э, с ребенком... И чуть-чуть задержались. И там а, невозможно сказать, что вот вы знаете, мы с ребенком, там можно нам в отдельную очередь, то есть там ничего этого нет. А, ты а, вот Женщины сами добились того, что они равноправны, да, и то, что чтобы тебя вперед пропустили, это как ну, в Австралии, это будет как оскорбление, поэтому ты со всеми там стоишь за длинную очередь, если ты опоздаешь, это твои проблемы, что, потому что, как бы, женщина с ребенком, но ну, это такой же человек, типа, как мужчина, поэтому, ну, задержался, пожалуйста, опаздывай на рейс. И совершенно противоположная история в Южной Америке, куда вот эта волна эмансипации еще не докатилась, в Аргентине, в Перу там отдельные очереди, то есть строго отдельные очереди, причем за несколько километров уже стоит человек, который тебя, тебе говорит о том, что вот для вас будет отдельная очередь. Ну, мы совсем с малышкой Ангелиной путешествовали. Они сейчас да, минуты. действительно, и большая разница, прямо наглядно очень было видно. Да, и там, допустим, могут выйти, вот те, кто досматривают сумки, могут выйти и с ребенком начать общаться, там, в ладоши хлопать. Вот это так вот приятно, мило, тепло, и это вот как будто бы, да, человечно и естественно. А вот я как говорила в Австралии, да, ты опоздал, и все, это и ты стоишь, и опаздываешь на рейс, и... Если ты попытаешься сказать не о Бэббин, все так посмотрит с непониманием, потому что все долгое время боролись, чтобы не было никаких поблажек. Это оскорбление, когда тебя делают поблажки. Ну, вот сейчас пожинают плоды, что называется. Вот. А что касается именно нашей реальности, как у нас легла эмансипация, у нас, ну, вы много раз про это слышали, и сами в своих семьях это видите, да, что вот после войны у нас женщины а, а, очень активны были, очень большую на себя взяли. Роль по строительству коммунизма, социализма и ну, восстановление, работе, восстановлению. И вот как раз после этого вот эта программа эмансипации, которая еще подлила масло в огонь. И сейчас вот спустя да, уже 50 лет мы до сих пор пожинаем плоды. вот Сочетание вот этой программы жизни после войны, восстановления, когда женщина взяла на себя активную мужскую роль. И вот это наложилось программа эмансипации. Вот эта программа неуважения к мужчине, программа «Я сама», «Я права», у меня есть всегда свое собственное мнение, которое не так уж и плохо, да, но вот, вот в таком вот сочетании огненном, это вот действительно приводит ежедневно просто к разрушению семей, где люди не могут договориться, не могут в соответствии с своими ролями гендерными, мужской и женской, построить вот этот танец любви, танец отношений равных, равноправных. Но когда женщина из женского, а мужчина из мужского. Вообще, если уж говорить а, честно, то запустила программу эмансипации в таком мощном варианте именно Россия, Советская Россия. Первый, один из первых декретов, который был принят а, а, в Советской России, гласил о равенстве мужчины и женщины. Но равенство равенством, и это хорошо. Действительно, тогда до этого женщина в религиозных, находясь в узах, она была угнетена. И вывести ее на один уровень с мужчиной, это ее права и прочее, это важно. Но пошли дальше, пошли дальше, и вот произошел такая вот, такой, как говорится, слом вот этой парадигмы мужско-женской. Получилось, получилось то, что получилось. Да, но у нас именно совет с про то, что с этим делать, потому что много сейчас об этом говорят. А как эту решать ситуацию? То есть какие у нас есть инструменты противоставления этим античеловеческим программам? Ну, у нас инструменты, во-первых, это наше собственное состояние, наша собственная мудрость, наша собственная осознанность, грамотность во всех этих вопросах, наше развитие. То есть вот я даже здесь пометил... Наша счастливая жизнь, любви и радости. Вот у нас такое уже, как посылы уже пойдут, теория постепенно в такую практику. Просто будем уже формулировать осознанно, да, и в поле вот это общее вносить, вот эти мысли. Во-вторых, что как мы можем эту ситуацию разрешить через развитие своей личности, мужских и женских качеств. Масштабности, все, что сейчас вы женщины и мужчины, вы, наши дорогие подписчики, проходите через марафоны, через курсы, вы тем самым носите свою лепту, на самом деле великую, очень важную в трансформацию вот этой ситуации. Нужно осознать, что своей дисгармонии мы создаем условия для реализации этих планов и противоположно своей гармонии, своими ежедневными выборами в пользу гармонии в каких-то малейших даже бытовых ситуациях мы, соответственно, разрешаем эту ситуацию на позитиве. В-третьих, занять активную жизненную позицию. только Александрович сформулировал, мне дает зачитывать. Использовать разные методы, интернет, советы семей и сказать «нет» античеловеческим программам. Второе, мы совершаем действия посылы. Но, прежде чем посылы сказать, я еще добавлю. То, что действительно сегодня, особенно сегодня, когда достигло пика, может быть, вот это... Противостояние, к сожалению, уже противостояние между теми, кто идет путем э, античеловеческим э, и человеческим, уже противостояние. По сути, вот эта война в Украине, она э, идет и против Украины, и против России. Она идет вообще-то против человека, потому что на сегодняшний день... Эта античеловеческая война идет против человеческих вообще принципов и подходов. И эти античеловеческие принципы и подходы, они любым способом стараются утвердиться. И мы, занимая вот определенную позицию в советах семей, мы обретаем при этом огромную силу, огромную мощь. Потому что советы семей, семейные советы – где решаются многие бытовые и в том числе и стратегические даже вопросы семьи. И семьи, советы семей это такая мощь, такая сила, которая, которой ничто не может противостоять. Поэтому и возникает необходимость принизить роль мужчины и женщины, принизить любовь. Любовь уже ввели, вот та же ВОЗ, как ее называют, Всемирная Организация Здравозахоронения. То есть, захоронить вз... здравых, здоровых людей, захоронить. Вот ее задача. Понимаете? Так вот, она э, даже любовь внесла в реестр болезней. То есть, это шаг за шагом, шаг за шагом. И все это на наши глаза. Друзья, нужно занимать позицию. Нужно четко занимать позицию. А ты куда идешь? А ты каким путем идешь? А как ты собираешься жить дальше? И что ты оставишь своим потомкам? Вот эти вот простые вопросы, они должны иметь у вас ответы. И совет семей мы проводим для того, чтобы вы имели эти ответы. Мы даем направление, мы обозначаем тему, мы акцентируем внимание. И главное, мы запускаем вот этот коллективный процесс энергетический. Мы запускаем вектор. И вы в этом векторе можете запускать свои какие-то намерения, какие-то планы для укрепления всего того, что есть в вашей жизни, в жизни вашего рода, в жизни ваших близких, в стране. Все это на этой волне будет усилено многократно. И вот сегодня мы всем вот этим осознанием, по сути, мы уже подвели вас вот к этому состоянию, когда посылы, на самом деле, они будут простые. Их немного, всего четыре посыла, Но, на мой взгляд, они принципиальные. Слушайте в них прочувствуйте их, мы еще их поместим в телеграм-канале и постарайтесь от них отталкиваясь в своей жизни что-то изменить в этом направлении. Дорогие, хочу еще поделиться вот словами о форме, прям свое состояние вчера посетили с родственницами, с сестрой, ее подружкой Александра Родневскую Лавру, Троица Сергея Лавру, прошу прощения, в Петербурге долго жила и там тоже бывал и вот такое состояние какое-то вне временного покоя там хотя там такой поток людей. Вот сейчас были торжества по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Вот я в делилась, может быть, загляните, вот это вот состояние тоже пыталась передать какого-то вот вневременного единства, совершенно такой благости, спокойствия, как будто вот нет вот этих событий, я просто вот это состояние хочу протранслировать и из него, чтобы из вот этого состояния делать посылы. Потому что часто я на советы в семье прихожу в таком состоянии, более мужском, что вот надо что-то делать, надо внести свою лепту. И вот когда вот этот элемент какой-то борьбы появляется, это уже намного снижает. А вот и состояние такого момента сейчас покоя-благости, это намного более эффективно работает. И вот я тоже сделала у посыл в, по поводу того, чтобы действительно мир наиболее гармоничным образом в кратчайшие сроки в наших странах и на всей планете царился мир. И вот эта ситуация разрешилась наиболее гармоничным образом. Вот просто вот включаю тех, кому созвучно это в этот поток, потому что это очень все важно. Я почувствовала, ощутила в этом пространстве, как важны эти посылы. Каждого, кто туда приезжает, именно такие масштабные посылы, не только про свои личные желания. И мир, соответственно, в своей душе тоже, поскольку человек в центре всего, тоже важно в этом плане насчет своего «я» позаботиться. Вот, и таким образом вот уже из этого состояния делаем посылы. Мы утверждаем в сознании, поступками, делами и жизнью божественность нашего мира. И это действительно так. Вот это вот состояние в святых местах очень хорошо чувствуется. Изначальная божественность нашего мира, к которой мы обязательно снова придем. Мы утверждаем в сознании, поступками, делами и жизнью божественность нашего мира. Мы утверждаем, что отношения мужчины и женщины являются энергетическим вектором эволюции. Мы утверждаем, что отношения мужчины и женщины являются энергетическим вектором эволюции. Мы утверждаем, что семья в составе мужчины, женщины и детей является основанием для жизни и эволюции на нашей планете. Да, дорогие, у кого пока нет семьи, но отзываются вот эти ценности, это очень важно, важно ваше участие и принесение этого опыта, тогда быстрее тоже произойдет в вашей жизни. Мы выражаем чистое намерение на то, чтобы каждый человек раскрыл и реализовал свою божественность, мужскую и женскую суть и опирался на семейные ценности в своей жизни. Да, все это очень важно, друзья. Вот эти простые посылы, но они отражают суть всей нашей жизни. Божественность мира, мужское и женское начало, как вектор энергетический вектор нашей эволюции. Это как семья, как важная составляющая этого процесса. Все это, все это основа, все это база, на которой мы стоим. И все те, кто действительно не только, ты сказал, не только являются семейными, это не имеет значения, что ты несешь в душе, что в тебе, в тебе вот эти семейные ценности заложены или нет, звучат или нет. Потому что я встречался в консультациях с тем, что женщина желает семью, а у нее нет этих семейных ценностей, у нее нет этой вот этого фундамента, и там некуда посадить вот это зерно, потому что нет почвы для того, чтобы семья состоялась. То есть у нее другие ценности в жизни, понимаете? Одиночество зачастую именно из-за этого. Красивое, прекрасное, там все, там все, все при ней и так далее, и так далее, но в ней нет вот этой опоры, главной опоры на семейные ценности. Поэтому это не просто слова, это не просто утверждение. Это та база, на которой стоит жизнь. И все. А вот третий пол, там прочее, друзья, третий пол он есть. Это биороботы. Они не могут э, родить детей. То есть это как раз биороботы, это состояние биороботов. Пусть он существует, этот третий пол, но для биороботов. Мы не будем его отрицать на этой земле. Все может быть, но нужно понимать. Нужно понимать, что это не естественный путь развития, и это есть путь биороботов. Мы с вами прошли попытку нас сделать биороботами через ковид и так далее. Отстояли это право быть человеками. Мы отстоим это право быть человеками и в этой напасти. Мы не биороботы, мы человеки, мы люди, мы мужчины и женщины, творящие этот мир. Да будет так. Да будет так. Так да и есть. есть. Да, дорогие, прошу, не разочаровывайтесь ни в коем случае, потому что вот то, что Анатолий Александрович говорит, когда нету ценности да, в семьи, то в том числе часто за разочарование у меня самой так было, не веря. И Я помню, мне коллега, с которой мы часто общались на этой темы, и она была счастлива в семейной жизни, и подарила такой магнитик с надписью «Чтобы быть счастливым, нужно верить в возможность счастья». И мне действительно вот эта за глубоко проникнув меня, она мне очень помогла и подвела вот к этим отношениям, когда ты действительно веришь продолжайте верить и что ну если развод произошел какое-то негармоничное завершение отношений обязательно нужно стараться дальше идти и быть готовым быть готовы быть любимой это тоже очень важно открыть вот этот канал быть готовы быть любимой вы знаете именно с этой целью я сейчас запускаю проект Проект здравница семейных отношений. Чтобы все те, кто не верит, все те, кто не понимают, не имеет этих ценностей, кто выжил из семей, где эти ценности были разрушены, всем можно помочь приобрести эти семейные ценности. В какой форме будет семья, это другой вопрос. И будет ли, но иметь внутри, нести в себе эти семейные ценности, это важно. Это точка опоры жизни человека, а не биоробота. Этим отличается одно от другого. Поэтому, вот, кто действительно сомневается в своих силах, пожалуйста, в здравницу семейных отношений, включайтесь, мы там поможем вам. Благодарим за сотворчество. До новых встреч. До свидания.